Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант из атласных лент. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла ленту трех цветов и нарезала отрезки по 4 отрезка каждого цвета. Лента имеет ширину 2,5 сантиметра, а длина всех каждого отрезка 17 сантиметров. Еще нам понадобится серединка для банта. У меня пока такая, потом будет другая. Небольшой отрезок ленты. Для оформления серединки, его длина 9 сантиметров, еще нужны канцелярские зажимы или обычные белевые прищипки. зажигалка, нитка с иголкой и валки, а также клеевой пистолет. Ленты я складываю вот таким образом. Нижние две лицевой стороной вниз, а верхняя лицевой стороной вверх. Все срезы и края я совмещаю, чтобы лента не разъезжалась нужно или булавочкой зафиксировать их положение, или канцелярским зажимом. И ленты я э, скрепляю только с одной стороны. Теперь я сгибаю ленты таким образом, чтобы вверху у меня сошлись срезы. А внизу у меня образуется уголок. И теперь левый край я завожу за правый получается вот такая буква В английская и острый уголок внизу верхний левый край я опускаю вниз совмещаю уголки и фиксирую зажимом булавочку можно убрать она уже не нужна теперь Правый край я раскрываю, делаю вот такой веер из цветных лент и край буду опускать вот сюда вниз. Чтобы ленты не разъезжались и держали нужную мне форму, я их закреплю булавочкой. Теперь подворачиваю. Здесь захожу не вот так много, а чуть-чуть. И скрепляю булавочкой дальше. Этой же булавочкой. вот Одна деталь готова. Бан состоит из четырех деталей. И они будут делаться попарно. вот Первая и вторая одинаково. Третья и четвертая в зеркальном отражении. Опять я складываю ленты, как уже говорила. Закрепляю один край. Складываю ленту пополам. Теперь левую сторону завожу за правую. Получается внизу острый уголок. И дальше все действия повторяю вы их уже видели вот если булавочка ушла далеко не хватает ее длины чтобы закрепиться за уголочек, можно все это переколоть, переделать. Все это свободно делается. Теперь делаем третий и четвертый элемент. Это те элементы, которые сделаем в зеркальном отражении. Складываем ленты точно так же. Две ленты лицом вниз, верхняя лента лицом вверх. Закрепляем, выравниваем края, совмещаем верху среза. И теперь будем заводить правый конец. Вот так, правый за левый. И внизу у нас получается острый угол. опускаем конец, совмещаем уголочек здесь раскрываем веером ленты все три и подкладываем вниз вот с этой стороны удобнее все это скалывать здесь уже проще делать Четвертый элемент или фрагмент делаем точно так же. Правую сторону заводим за левую. Подгибаем этот конец, скрепляем уголочек. И теперь вниз. И здесь закрепим булавочкой. Теперь раскладываем детали попарно. И я буду сшивать их по две штучки вот так набираю на иголочку стараясь чтобы все уголочки были захвачены особенно важно здесь с одной стороны уголок прошить и с другой И вторая половина. Начинаем уже от уголка. Дважды его прошиваем. И теперь по низу. всех срезов. Вот половина бантика. Здесь я буду нитку закреплять и обрезать ее. Собирать весь бантик, сразу все четыре детали, очень неудобно. Проще сделать вот так, как делаю я. Точно так же собираю и вторую половину банта. Теперь придадим форму петлям банта. Я чуть-чуть наношу клеем горячего и формирую петли. Такая конструкция банта это обязательно нужно сделать. И с другой стороны делаем то же самое. видите бан приобретает форму здесь делаем то же самое верхнюю петлю подклеиваем к нижней Теперь смотрите может быть такой момент вот как у меня получилось на одной из петель ленты не хотят лежать так как не нужно поэтому я используя горячий клей подклеиваю их нужно положение можно использовать любой другой клей какой вам удобнее использовать а теперь можно склеить уже две половинки вот почему я делала отдельно, одну и вторую половину банта. Так, бант держится, теперь для серединки я решила не брать зеленую ленту, а взять фиолетовую. По размеру она такая же. Я ее складываю вдвое, оплавляю огнем срезом и стандартным способом фиксирую посередине вот думала я поставить такую серединку маленькую но она как-то уж очень маленько смотрится на этом банте и решила взять побольше вот так лучше смотрится наношу горячий клей становится на свое место. А теперь я еще последний штрих соединю каждую деталь. Чтобы бантик у меня держал свою форму и был красивым и симметричным. С одной стороны и с другой стороны. Вот видите, они расходятся, эти бантики. Вернее, петли банта. Вот так соединяем И при любом раскладе бантик будет держать форму такую, какую мы ему задали. Вот все у нас видно. Все. Цвета, переходы. Вот получился такой интересный бантик. А это в другом цвете, точно такой же. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!